Друзья, привет! Меня зовут Вячеслав, вы все на том же канале. И это новое видео, оно будет более не аналитическим, а так мысли вслух, рассуждения некоторые. И на это видео меня подтолкнула статья, которую я случайно обратил на нее внимание. И звучит она, как вы можете сами видеть, это сколько биткоинов ты бы заработал, если бы ты инвестировал в него перед самым бумом. Я люблю такого рода статьи, сама же она, конечно, особо никакой важности не несет, и я бы не хотел поговорить сейчас о ней, я хотел бы поговорить непосредственно о самом этом выражении, да, то есть, а сколько бы действительно ты заработал, в том числе и я, да, и вы, те, кто смотрит это видео, если бы действительно произошло так, что ты бы инвестировал в 2013 году в биткоин, да, купил бы какое-то количество, но с одной оговоркой. То, что ты понимаешь определенные какие-то устоявшиеся закономерности рынка. да То есть те, о которых говорят все вокруг. То, что когда появляется продавец, нужно продавать. Когда идет рост, нужно покупать. Ну и, соответственно, соблюдай тренд. Тренд никогда. Тренд быстрее всего продолжится, чем он а, развернется, ну и так далее. Да? То есть вот эти вот устоявшиеся стереотипы, которую, которых придерживается большинство, большинство трейдеров, да, и не только начинающих, а в основном и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 Давайте обратим же внимание, что же бы произошло с нами действительно и сколько бы могли бы мы заработать, если бы мы инвестировали в начале 2013 года, именно когда начал биткоин свое движение на биржах. да, Он залистен был. Вот, И я здесь уже немножечко посмотрел по истории. И, конечно же, найдутся те, кто скажет, подожди, друг, ну мы все мастаки смотреть по истории, да, и говорить о том, что здесь бы мы вошли здесь бы мы вышли. Ну давайте просто вот смоделировать, попробуем эту ситуацию и представим себе, что мы действительно бы вот так поступали, если у нас есть какие-то там минимальные, еще раз повторяю, стандартные устоявшиеся мнения относительно движения цены и ее изменений, да предугадывание. Давайте посмотрим, значит, что же мы видим. Я здесь уже себе отметил некоторые вещи. Давайте представим то, что биткоин залистился. Окей, большое движение, дальше идет падение. У нас якобы есть информация о том, что это там будущее наших расчетов да, личностных, будущее экономики и так далее. Окей, мы в это поверили. Мы покупаем, допустим, этот инструмент, естественно, мы его не покупаем при падении, мы покупаем его при росте, так как тренд начинается. Да? Покупаем его примерно, ну, возьмем, да, вот среднюю цену, я не буду там углубляться сейчас в подробности, 100 долларов пускай будет, да. Окей, отлично, 100 долларов. Покупаем мы за 100 долларов биткоин, он начинает расти, идет сумасшедший рост, мы здесь не продаем, здесь нет еще технически якобы момента для продажи. Мы его продаем вот здесь, так как мы испугались, естественно, вот этого огромного движения. И мы понимаем, что на данный момент появляется сильный продавец. Да, ну, это как бы классика. То есть, огромный объем, большие свечи, значит, продавец начинает появляться уже на этом моменте. Естественно, мы продаем как раз вот по закрытию вот этой красной свечки. Да? Ну, давайте, это просто моделирование ситуации, представим себе. Отлично, мы взяли 5 иксов, да, то есть мы, мы, мы купили инструмент по 100 долларов, забрали с него 5 иксов великолепно. Мы довольны, рады, как слоны, просто кайф, это жесть. Мы сорвали куш, вот оно, будущее уже с нами, и мы здесь уже его теребим за щеки, там за уши, уже держим, уже никуда оно не денется, отлично. Но, ребята, мы сделали 5х, мы довольны, естественно, мы его продали. Кто бы держал? но ну, я думаю, единицы, да? Ну, может быть, и, и то я сомневаюсь, что вот вы бы держали то количество, которое бы... вы взяли 5х. Это просто, просто великолепно, вы мастер. Хорошо, вы продали, движение идет э, вверх. Естественно, вы уже здесь не заходите, потому что видите... Так как вы же ну, грамотный трейдер, да, то есть вы понимаете какие-то там вещи в движении цены. И вы понимаете, что хм, инструмент уже достаточно пере, перекуплен. И скорее всего, естественно, уже начинается м, история о том, что это пузырь. Так как когда идет достаточно продолжительное движение без отката, это все пузырь. Окей. Тем более на тот момент еще не было такого вливания относительно биткоина в массы, да, и, естественно, все уже с самого начала говорят о том, что актив растет, значит, это пузырь. Окей, вы, естественно, здесь не входите уже и правильно делаете, вы в ожидании дальнейшего падения. Вот оно происходит, собственно, да. Происходит, здесь вы снова жалеете о том, что, блин, может быть, надо было войти, не знаю, здесь все-таки вы не решаетесь еще, осторожнее учитесь, сидите. Это при хороших раскладах, да, то есть я не говорю о том, что вы могли бы уже где-то здесь заходить и тогда бы вы уже сидели в минусе, естественно, и проклинали бы этот биткоин, потому что вот на этом моменте он уже схлопнулся. Так было 100%. Но что происходит дальше, друзья? Смотрите, у нас просто бесконечное, практически бесконтрольное падение. Да? Мы уже скатились, потеряли практически там 20% да, движения. Естественно, в шоке. Хотя вот здесь, вот, может, быть, может быть, вы бы решились и зайти. Потому что тут явно начинается перехват инициативы покупателя. И, возможно, вы бы еще взяли вот это движение или же даже чуть побольше, да? Тоже этот вариант возможен, хотя я его для себя не отметил, может быть пролистал быстренько. После чего снова мы видим череду падений, достаточно продолжительных. Сейчас он пойдет еще ниже, биток потерял уже больше 50% стоимости, какой ужас, какой, какой крах. И возможно вы бы сидели еще в этом активе или, скорее всего, продали бы все, все то, что вы бы взяли до этого, даже если оставляли какие-то части, потому что вы все равно даже при этом падении не вы в плюсе, а, скорее всего, что информационная масса уже начала давить на тот счет, что, ребят, как бы все, все закончилось, пузырь лопнул, до свидания. Ну, естественно, продается весь актив полностью, да, лишь бы сохранить свои деньги. И это нормальное абсолютно состояние. То есть, это, я не говорю о том, что вы бы здесь, э, mm. вот эти вот все телодвижения, которые совершали, вы абсолютно были бы не правы. Нет, вы были бы правы. Были бы правы, потому что так поступал бы любой нормальный человек. Что же происходит дальше? Мы скатываемся все ниже и ниже. Да? То есть нижний у нас предел получился где-то там 20-200 долларов. Так, идем ниже. Вот у нас начинается якобы восходящее движение. Да? И это у нас уже 15 год. Опять начинается а, больше привлечения внимания. Да? Так как инструмент начинает расти с 200 долларов. Уже он сделал 100%, то есть дорос до 400 с лишним. И о нем уже опять начинает идти информация какая-то, так как это X2. Вы опять начинаете им, начинаете им интересоваться. И э, все больше и больше количество людей начинают в это вовлекаться. Это уже 16-й год, между прочим. Прошло немного, немало три 3 года. Достаточно такой длительный срок. И э, естественно вы уже здесь начинаете вникать и искать точку для обратного входа, так как... Э, ну, опять, наверное, началось восхождение. Все-таки рынки цикличны. Да? Когда-то падение, когда-то рост. Это нормальное, обычное движение рынка. Окей, начинаете искать точку входа. А он все растет и растет. А он все растет и растет. И здесь уже у нас прям 800 долларов. И вот, наконец-то, вы увидели. Ну, вот. Все-таки очень-очень хороший момент для входа. Вот, наверное, он еще будет расти, потому что достаточно длительный срок уже находится в восходящем тренде, и вы входите в этом моменте. Закупаете инструмент, все хорошо, и что происходит? Вы считаете, что, блин, наверное, это все-таки я залез уже в последний вагон, как лох повелся на вот это вот движение, это снова второй пузырь, он опять лопнул, я сейчас снова останусь в минусах огромных, и вы ищете точку выхода, наконец ее находите, потому что это, скорее всего, Dead Cat Bounce, есть такое жаргонное выражение в трейдинге, да, можно было говорить, что вот это он еще и был, но Давайте возьмем другой сценарий, что на самом деле это был он. Здесь естественно начинается перехват инициативы продавцом и вы на радостях, что, что вот этот момент наконец-то у нас пойман, продаете его ну, практически по той же цене, что вы бы продали здесь. Но здесь бы вы не продали, так как вы ждете еще большего роста. Ну, скорее всего. Ну, плюс-минус, здесь цена одна и та же, мне это будет не особо важно. Вы продаете, думаете, фу, все, отлично, я забрал какой-то там мизерный плюсик, да, все у меня хорошо, жизнь удалась, я, наверное, забью вообще на этот биток, не буду на него обращать внимание. А как же тут не обращать внимания, когда после вас начинается вот такая вот движуха? И вы думаете, М -м, блин, это, подожди, это то же самое, что происходило вот буквально со мной там пару, полгода назад. Это вот картина один в один. ребят, вы вспоминаете? Эти вот вещи на графике ищутся сейчас постоянно всеми аналитиками, всеми блогерами. Где же что-то похоже? Где же похоже? Да вот оно похоже, вот вот, хорошее движение, опять нисходящее, большое практически по размерности такое же, как и, как и восходящее движение, и вы думаете ну вот, вот оно точно, сейчас я его закупаю и я не буду его сейчас продавать, да? идет движение вверх, да, вы здесь конечно поднимаете очень хорошо но опять начинается вот эта вот огромная колбаса с огромными свечами на, не, на аномальнейших объемах и ваш здравый смысл говорит о том, что Нужно отсюда бежать, потому что это же, это же 100%, это второй или уже даже третий по счету пузырь. Все, я продаюсь. Вы продались опять в плюсе. Отлично. Вы, получается, на всем этом движении, при раскладах тех, что мы видим правую часть, ну, будем говорить, что они достаточно реалистичны, вы были бы сейчас в плюсе. да? Хотя, наверное, это процент был бы не слишком высок. Я к чему просто веду, это уже 17-й год, между прочим, друзья, и это, что у нас, март, это начало, это начало практически всех начал, вы можете видеть, да, вот, то есть 17-й год, это сумасшедший бум на крипте, если бы взяли его здесь по 1000, вы бы сделали к концу 20x, вы сами понимаете это, да. Вот, а вы здесь продаете. То есть, вы здесь не покупаете заново, не пережидаете этот момент, а так как вы торгуете, и это получается торговля на до, даже нельзя ее назвать среднесроком. Да, ну пускай, ладно, средний срок это практически там длится оно сколько? Февраль, март, э, два месяца, да, среднесрочная торговля. То есть вы даже не торгуете внутри дня. Я уже не говорю об этом. Это просто среднесрочная торговля. И вы зарабатываете, да, у вас все хорошо, но это же не тот заработок, если его даже сравнивать с простым той да? как говорит Уоррен бафф если вы не собираетесь инвестировать на 10 лет, то не стоит покупать эту акцию даже на 10 минут, и он абсолютно прав, потому что мы с вами только что прошли вот этот вот весь путь, да, с такими же точно падениями огромными, длительными после хороших, отличных восхождений на несколько иксов, как ровно происходит и сейчас у нас, друзья, вот это вот падение, да, которое считаем мы ужасным, просто сумасшедшим, когда он просто идет ниже и ниже, никакой уже надежды на восходящее движение нету. Поверьте, он еще даст нам движение вниз, еще и до 5, а возможно, со скольки у нас там началось ралли? С 5 тысяч, по-моему, да, ноябрьское. 5,5 тысяч, да, началось вот это вот восходящее движение. Он еще нам будет ее показывать, я уверен, а может быть даже до трех сходит до вот, этого вот, вот этих вот величин, до двух, там, вы видите, да, то есть на истории все повторяется. А я еще хочу вам привести в пример цитату Джесси Ливермора, вы, наверное, слышали о таком легендарном трейдере, да? Так вот, он говорит о том, что рынок никогда не меняется. Меняются капиталы, меняются акции, но рынок не изменяется никогда, потому что неизменной остается человеческая природа. И вот в этом я абсолютно с ним согласен. Ребята, он будет падать, он будет расти еще десятки тысяч раз, понимаете? Так как происходит рынок. Очень молодой вот рынок криптовалют. И мы все с вами хватаемся за голову, когда происходит какое-то движение там вниз. О, Господи, он падает. Что же нам делать? Да ничего, вы должны быть инвесторами. Прекратите трейдить в нем. Этот рынок, он еще недостаточен для трейдинга. Это лично мое мнение. Вы хотите заработать капитал на нем? Купите и держите. Это единственный правильный вариант того, что вы заработаете на нем тысячи, а может быть даже миллионы иксов, но на это понадобится время. Так работают инвестиции. Вот это то, чем хотел бы с вами поделиться, такое мысли вслух. Еще раз напомню вам о том, что у нас канал в Телеграме, кстати, хорошая картинка относительно инвестиций в ICO в 2018 году. Канал в Телеграме по сигналам, он бесплатен. Сейчас в основном идут сигналы по валютным парам, то есть это форекс, но так как криптовалютный рынок, он достаточно сейчас тихий и спокойный, то мы перешли торговать на валюты и там делаем достаточно хорошие проценты. Вы можете в этом убедиться. У нас открыто несколько демо-счетов, консервативные и агрессивные, по ним постоянно ведется статистика, они в открытом доступе, есть даже их пароли инвесторские. Вот здесь в закрепленном сообщении. И еще раз скажу то, что вы можете торговать по данным сигналам на Форекс, если вы хотите зарабатывать сейчас, а не ждать, когда будет движение очередное на криптовалютах, очередной хайп, а зарабатывать на классическом и стабильном рынке, достаточно надежном, то, пожалуйста, этот э, телеграм-канал открыт для вас. Пока что эти сигналы бесплатно до декабря месяца, так что у вас еще есть месяц с небольшим, чтобы ознакомиться с их доходностью и как они работают. В конце месяца будет э, мной сделан обзор на доходность по счетам за этот месяц общую будем подводить там по ней итоги ссылочки все будут в описании подписывайтесь пожалуйста на канал до новых встреч пока